Сержант, ты в этих очках что-нибудь видишь? Чш -чш, что бы это ни было, оно там. Что-то мне подсказывает, что это не призрак. Вот это! Ты что, псих? Я не псих, я Гудманд. Гуманд не Гуманд, а режим нарушаешь. Кто таков? А, да, понимаю. Я гонщик, раллийный гонщик, чемпион из Швеции. Приятно познакомиться, и сержант. Сержант за дело сердится. На гауп бы тебя за такие штучки. Сержант, я думаю, он тоже приехал на кубок. Да? Святые цилиндры! Это же молния Макуэль! У вас внизу просто отличный трек, тема слегка, но это мелочи. Вы не составите мне компанию. Простите, но не могу. У меня фар нет. Боишься темноты? Нет. В стенку влететь. На. О. Настоящий солдат должен уметь действовать в любых условиях. Йо -ху! Йо -ху -ху! Вот это класс! Я буду нестись как молния во тьме классные у тебя фонари гудман это против ржавого крюка какого крюка ржавого крюка этой сказкой меня пугали еще в детстве жуткое чудовище собранное из ржавого металлолома он скитается по ночным пустырям и туманным дорогам и волочить за собой острый как лезвие крюк Крип. Эй, Мэттер, я хочу тебя кое с кем познакомить. А -а -а! Это призрак шоссе! А -а -а! Ржавый крюк! Всем привет! И пока наши старые друзья Мэтр и новый друг гоняют друг за другом и боятся ржавого рука и шестейного призрака, мы погоняем по шоссе с новыми соперниками. Довольно внушительные соперники, вот видите, нас на старте обошли, но мы наверстали свое. У нас уже новая функция, прибор ночного видения, спасибо сержанту, он не просто им похвастался перед нами, а и поделился э, этим прибором, и мы сейчас спокойно в темных пещерах, вот так вот, даже без света можем ездить, все прекрасно видеть, и никто, никто нас не обгонит именно из-за того, что мы спокойно все можем все, все, все прикады. А догонит ли кто-нибудь нас из соперников, и обойдет ли кто-нибудь нас, узнают те, кто досмотрит это видео до конца. Конец будет не так уж и далеко, ведь выпуск у нас в принципе да, не длинный. Мы сейчас с вами быстро проедемся. Не будем вас утруждать долгими-долгими-долгими, то есть долгой-долгой ездой по выходу либо по пещерам а быть сейчас финишируем займем свою заслуженную первую позицию и со спокойненькой вот. душой доказав всем очередную что мы чемпионы будем заниматься своими делами вот финиш мы опять победим развлечение си и о да первое место чего же еще желать Смотрите новые выпуски, подписывайтесь на канал, делитесь нашими видео. Пока-пока.